Второй вопрос там был. Без вопроса, а просто такая вот реплика. Обзор программных продуктов по системе организации ТАИР. Наше понимание, что есть разные системы, есть системы. Но мы называем их СУТАИР. Это либо модуль ERP-системы, у САПА есть модуль ЕМ. Планы обслуживания у 1С есть ТАИР, у Oracle есть ЯМ. Все, уважающие корпоративные системы, имеют какую-то вот часть функциональности по таир. Есть отдельно стоящие системы с активами. Это дорогие, полнофункциональные, не западные, при всем вложении к отечественным вендорам. Это система с ранее активами. Да? Ну и про простенькие системы планирования работ на Западе, СММС называются. У нас они тоже называются СУТАИС. Ну, разная функциональность, разная стоимость, разная интегрируемость. но ну, На рынке их там очень много. При система, которую мы рекомендуем в качестве ответа там на вопрос. Это, скажем так, системы, они только-только начали появляться на Западе, они уже развиваются. Это то, что может помочь вам выбирать стратегии ТАИР. Отдельно стоят системы диагностики, то есть автоматизированные системы обработки данных по состоянию. Тоже нам пригодятся для СУТАИР, для перепланирования. Ну и предиктивная аналитика. Надо очень осторожно к этим решениям подходить к экскресс-анализу. Для них нужны много-много данных, которых Рядом с нами из полезных могут находиться системы бронепроектами. Если у вас крупный производство с на ремонтами, иногда берут прямоверного и начинают на ней планировать остановочный ремонт. Опять-таки, раньше, ну сейчас, наверное, это тоже продолжается, каждый год выпускаются эти магические квадранты, так называемые. Каждый вендор говорит, я там в вот на первом месте. А я в химии тоже на первом месте. И вот поди разбери, какую систему выбрать. Но такие обзоры есть, они там доступны, наверное, можно их почитать. У нас в России, ну, этот обзор у нас давно не пополнялся, но мы наблюдаем порядка там, 20 решений, претендующих на значит, функциональный стаир. Либо модуль, либо отдельно стоящий, из каких-то компаний уже нет в этом обзоре. Но к тому, что это не одна система, не только не только 1S, есть на рынке приложений, десятки этих систем. По поводу системы при надежности, опять-таки, на Западе их порядка, ну, мы считаем, около трех сотен, не все они тут попали. Мелкие, настольные, интегрированные, то есть именно по управлению надежностью, много таких приложений. В России там пока три системы так активно развиваются, но вот, опять-таки, в этих системах а, функциональности, это рисование систем, связи, расчет надежности системы, надежности отдельных элементов, на реализована в России приложении ну, как дерево, не дерево, а как... Прямо рисуется схема. Значит, важный вопрос к вашему вопросу рынок систем, кто заказчики. То есть, опять-таки, мы наблюдаем историю: что у нас заказчики бывают не, не заказчики, а IT-шники или какие-то руководители. И внедрение превращается в такое навязывание системы, службу главных специалистов. Но, в принципе, мы таких три правильных заказчика видим: службу главного инженера, сервисные компании, если вы сами занимаетесь обслуживанием какого-то оборудования клиентов. Ну и третье только это IT-службы для управления федеральными сетями. И то это сейчас на УКУ происходит. Статистики ну, нет практически, мы ее перестали вести, до какого-то момента она там количество внедрений по годам мы оценивали там, по показателям. Был вопрос, как оценить качество внедрения. То есть вы купили 1С, Stubb, неважно. как оценить вот, вот эта система? А с моей точки зрения правильный ответ это не процент снижения затрат на ремонты, а именно количество заказов, то есть система АСУ это просто инструмент. Как вы знаете, в системе АСУ есть пользователь, да, там есть заказ, заказ на то, заказ на ремонт, на диагностику все должно проходить через эту систему, и мы оцениваем качество исходя из количества заказов на одного пользователя. То есть если у вас нет, да, один пользователь месяц выдает один заказ на, на работы. Ну, нужна вам эта система абсолютно, наверное, нет. Такой эмпирический у нас как-то выставил показатель где-то 200-300 заказов на одного ну, пользователя именно там планировщика мы называем. Это считается трудом. То есть система работает, из нее проходят заказы, они закрываются, и аналитика она уже идет через заказы. Если меньше, ну как-то это не А второй показатель это количество оборудования, опять-таки, если у вас Пользователь ведет одну единицу оборудования в системе АСУ Ну, зачем вам была такая система? То есть, ну, есть какие-то разумные количества, сколько объектов ремонта, может быть, должен вести этот товарищ. Ну, и там любимый вопрос, какая система Ультра. Ответа на него нет, не было и не будет. Да? То есть, например, 1С ТАИР берет тем, что они, понятно, почему, очень много бухгалтерии работает на 1С, и докупаются ТАИР как модуль в корпоративной системе. Поэтому сравнивать, какая система по количеству внедрений, не всегда правильно. Да, мы играли в такие вот сравнения. Там опыт, функциональность, ходили на баллы, побеждала какая-то система. Да, можно, имея четко описанные требования к вашей там, системе ТАИР, можно выбрать систему по баллам. Не обязательно, она будет самая дешевая, но у нас будет именно по критериям какая-то оптимальная. Проблема внедрения. Мы. Ну, чуть меньше, может быть, в последнее время, но, в принципе, большинство внедрений, она как хранилище информации, как почтовая система. То есть не анализируются данные об отказах, не перепланируются ремонты, а просто используются как хранилище графиков ППР. Современные системы умеют анализировать и вот показатели, то, что мы говорили, по системе, по отдельным единицам, по узлам, нам оптимальные затраты, но вот народ пока используют их очень упрощенно. Третья проблема, мы продолжаем с этим сталкиваться, когда идет тендер там, на систему. Требования бывают очень какие детские, там, мы хотим АСУ ТАИР. Ну, Нет какого-то более детального формулирования требований, и из-за этого дрения какие-то очень простые и малофункциональные. Некоторые компании продолжают писать свою систему, ну, то есть берут программистов и начинают писать функциональные данные. Мы их каждый раз уверяем, что не надо это делать, поскольку программисту идет, система останется без поддержки, но вот кто-то идет по этим. Ну вот часто учетные задачи, не планирование именно ресурсов, а ну, просто учет их. Глобальная проблема – это паспортализация, очень часто внедрение стартует без описания из самых стартовых данных, механикам дается система и, на колотите туда что хотите. Это приводит там, к мусорной системе. Мотивы на таир отсутствуют, да. и авторизация ремонтных служб – это вопрос, когда, кто будет пользоваться этой системой. Привет, я мультяшный робот «Простоев нет». Мне поручили рассказать о нашем новом курсе «Разработка NCI для Таир».